Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Итак, вы влюблены и пытаетесь понять, что делать, чтобы не поставить себя в неловкое положение. Да, мы все бывали там раньше. Если вы боялись, что сделаете что-то не так в их присутствии, то не волнуйтесь. Мы здесь, чтобы рассказать вам о семи вещах, которые вы определенно не должны делать в присутствии своей пассии. Номер один «Давай слишком сильно». Прежде всего, нет ничего плохого в том, чтобы быть прямолинейным. И если вы один из тех немногих редких людей, у которых хватает смелости признаться своей влюбленности в том, что они на самом деле чувствуют, тогда это здорово. Слава тебе! С учетом сказанного, однако, есть разница между откровенностью и излишней напористостью. Последнее, что вы хотите сделать, это отпугнуть свою пассию или заставить ее чувствовать себя некомфортно, проявляя излишнюю настойчивость, например, постоянно заискивая перед ними, преследуя их куда бы они ни пошли и так далее. Во-вторых, фантазируйте о вашем совместном будущем. Да, помнишь, что мы говорили о том, чтобы не набрасываться слишком сильно? Это определенно подпадает под эту категорию. Говоря что-нибудь вроде «О, я не могу дождаться, когда ты познакомишься с моей семьей». Они будут в восторге от тебя. Или ты станешь моей будущей женой или мужем. Просто подожди, это не так гладко, как ты думаешь. По правде говоря, на самом деле это довольно жутко, если ты говоришь это кому-то, с кем у тебя даже нет серьезных отношений. Фантазировать о воображаемом будущем со своей пассией – это мило и все такое, но это то, что тебе лучше держать при себе. В противном случае это выглядит невероятно навязчивым и самонадеянным. Номер три. Посылай смешанные сигналы. Ты тоже должен быть осторожен и не посылать своей пассии никаких смешанных сигналов, потому что если через минуту вы действительно хорошо проводите время, разговаривая с ними, а в следующий момент ведете себя так, как будто их вообще не существует, тогда что они вообще должны чувствовать? Посылая подобные смешанные сигналы, они думают, что вам наплевать на их чувства и что для вас все это просто большая игра. Номер 4. Веди себя так, как будто тебе все равно. Возможно, единственное, что хуже, чем посылать свои пассии смешанные сигналы – это вести себя так, как будто вам на них наплевать, вплоть до того, что вы можете даже начать казаться грубым и невнимательным. Скрывать свои чувства – это одно, но игнорировать, критиковать или проявлять неуважение кому-то только потому, что вы не можете справиться со своими чувствами к нему, совершенно неприемлемо. Будьте осторожны, чтобы не перейти грань от игривого подразнивания и подшучивания к тому, чтобы действительно задеть их чувства. Номер пять. Притворись тем, кем ты не являешься. Теперь, хотим мы это признавать или нет, правда в том, что большинство из нас, вероятно, пытались изменить в себе кое-что, чтобы произвести впечатление на свою пассию и понравиться ей. И все в порядке. Вполне естественно, что вы хотите произвести хорошее впечатление на того, кому испытываете влечение. Проблема, однако, заключается в том, что мы слишком усердно стараемся до такой степени, что начинаем притворяться теми, кем мы не являемся. И как бы банально и банально это ни звучало, нельзя отрицать, что если ты действительно хочешь понравиться своей пассии, тогда ты должен просто быть самим собой и позволить им узнать тебя, настоящего тебя. Номер 6. Веди себя ревниво или собственнически. Вы когда-нибудь ревновали к другим людям, с которыми ваша пассия, кажется, проводит много времени? или не нравятся определенные люди, с которыми они, кажется, особенно дружат. Хотя вполне естественно испытывайте легкую ревность из тех людей, с которыми ваша влюбленность кажется близка, особенно если вы чувствуете, что между ними может что-то быть. Правда в том, что на самом деле у вас нет никакого права вести себя собственнически по отношению к вашей влюбленности из-за этого. Подумайте об этом. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы кому-то понравились, а потом вдруг начали ревновать ко всем вашим друзьям и говорить вам, что вы проводите с ними слишком много времени? Это огромный поворот, не так ли? Потому что это заставляет их выглядеть неуверенными, контролирующими и нуждающимися. И номер семь. Переосмыслите все. Наконец, но возможно самое главное, один из самых больших способов, которым мы разрушаем наши собственные шансы с нашей влюбленностью, это переосмысливать каждую мелочь, которую мы делаем вокруг них. Иногда мы настолько теряемся в собственных мыслях, мучаясь над каждой мельчайшей деталью, от того, как мы выглядим, как мы разговариваем, как мы общаемся, что каждое взаимодействие с ними кажется излишне сложными эмоциональными американскими горками. Хуже всего то, что они, вероятно, даже не заметили или даже не заботятся ни о чем из того, о чем вы слишком много думаете. Так в чем же смысл? Расслабьтесь, сделайте вдох и расслабьтесь. Это поможет вам чувствовать себя более уверенно рядом со своей пассией и позволим узнать тебя настоящего. Итак, имеете ли вы отношение к чему-либо из того, что мы здесь перечислили? Вы когда-нибудь делали что-нибудь из этих семи вещей, которые вы не должны делать в присутствии своей пассии? Что же, даже если вы ответили «да», все в порядке. По крайней мере, теперь ты знаешь лучше. И тут нечего стесняться. Мы все иногда ведем себя немного глупо и становимся косноязычными в присутствии людей, которые нам нравятся. Самое главное, чтобы вы оставались верны себе и не торопились. Затем, когда вы будете достаточно уверены в себе, сделайте свой выстрел и посмотрите, что произойдет. Мы будем болеть за тебя. Помогло ли вам это видео? Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти ценность в этом видео. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже.